Всем привет, вот купил еще вот такой сканер на 100 рублей. Это нам не интересно, что там. Сейчас мы, посмотр... Сейчас мы посмотрим, что внутри него, как стоит оптическая система. Именно вот в этой модели, вот так открывается красное стекло и вот вот в принципе вся оптическая система электрокатушка индукции магнитик вот здесь стоит а вот это фотодиод а вот это как ни странно лазерсом вот через эту щелчку светит лазер вот на это зеркало. Вот на, это, на маленькое. Которое попадает на сканирующее зеркало. Здесь конечно, кучу резисторов, скорее всего, можно что-то регулировать, это уже интересней. Так. Как бы нам включить бы, лучше бы. Здесь, кстати, аккумулятор содержится. Но он севший зараза. Пробуем все-таки. Как все меня не тер, слишком сделал... Ну. ну... Блин. Хорошо сидит, блин. Он откручивается. Насте завинтильный. Специально что ли? На геморроз больше геморрой Все это дело. То есть я хочу его. Там он аккумулятор содержится где-то. Чу... А, Сейчас я эту херню сломаем припаять, а вот этот, смотри, как на ходе работает, <соценно> оптическую систему, можно как показал, в общем, чую, чую сделан с умом, сломаешь бы. Вот что-то пошло скручиваться. Так, вот. И вот. Он, другие, правда, на зарядку дают, А вот этот сам аккумулятор. Так вот, прикольный, бля. Сейчас мы его немного обманем. Стараемся правда? Представим тот, который нам больше всего симпатизирует. Ну, то есть, вот этот. Загорелся. Если загорелся, значит, что должно работать. Идем. Только. Заряд... А вот. Зафорричил. Да, аккумулятор не стал паять. Я прям к проводам зарядки подцепил все это дело. Ну и вот в принципе. Ну фокусируйся. Нет, нет, лазер еще не светит. Вот, оп, когда нажимаешь кнопочку, вот эту, на зеркало импульсы даются. Ну-ка, ну индукция намотается. Да, или не включенный. Ну-ка, вот еще раз. Почему лазер не включается? А, во. Так, он, он не зарядился еще том как это такой такой способ ему подачи питания не качество. Чер еще раз, еще раз. <звы> пробуем подцепить к, к аккумулятору. В принципе, нечем нифига бы. здесь подписано. Плюс, плюс-минус. Подписано. Ну, и мы тоже так же. У нас тоже так же все просто. Плюс-минус-плюс. Минус... -плюс. Так. Минус... Я сначала надо посмотреть, сколько там аккумулята. 37 вольта. Ну, у нас тоже 37. Конечно, надеюсь, ничего не бабахнет. Ну, можно жить и радоваться жизни. Блин. Трудно, вот, конечно, пойти и снимать. Так Паялся. Так, ну теперь тоже точно должно работать. Всё. Просто за заимбум было. Должна и лазер включиться. Ну о, нагорелся. Нагорелся, ни хрена не яркий. Ну что-то видно. Сейчас свет Покажу, как в темноте это дело работает. Ох, ярко. На телефоне болит. Телефоне просто вообще огонь. Блин. сюда на телефон блять рукой легко останавливается вот так работает Такая модель сканера. Так, ну что ж, пока всем.